Итак, друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, я психолог, коуч. Я помогаю коучам и консультантам, MLM-предпринимателям построить свой бизнес в интернет и стать, по сути, коучами, по-настоящему помогать людям. Итак, наше видео сейчас о том, что такое мета-сообщение и как ваша страничка в соцсетях продает или, мягко скажем, не продает. Метасообщение ⁇ это то, чем вы сообщаете миру, кто вы. И если наша с вами задача сделать так, чтобы к люди нам пошли, вам не нужно никого уговаривать, придумывать какие-то фразы, вам не нужно придумывать НЛП какие-то стратегии, чтобы люди вас покупали. Нет, друзья мои, сегодня немножко другие времена. Сегодня информационное пространство заполнено множеством разной информации, рекламы. Люди сегодня приходят на людей. Поэтому 3-5 секунд, и у вас нет второго шанса для первого впечатления. Есть такое выражение. Поэтому ваша задача за первую минуту, 30 секунд расположить себе человека. Насколько вы привлекательны, что это значит? Первое. Метасообщение – это то, как вы одеты. Это какое у вас выражение лица? Открыты вы? Улыбчивы вы? Написано, что на вашей, под вашей фотографией? Чем вы конкретно помогаете людям? Но об этом будет позже, более детально разбираться будем, что значит продающие уникально торговое предложение. А сейчас мы говорим о мета-сообщении, которое говорит о том, кто вы. Если на вашей страничке лютики, цветочки, котики, знаете, что... Человек, уважающий себя, разбирается он в этих метасообщениях или не разбирается. Он бессознательно просто скажет, а да что это тут, кто это тут. Человек, который выходит в, информацион... в информационное пространство, в интернет, чем-то кого-то обучать, он что-то из себя представляет. Соответственно, нужно соответствовать, понимать, от а чего хотят люди в этом обществе. Если ваша фотография... На фоне какого-то обшарпанного дома. Если вы находитесь, там, например, вы коуч для женщин, и ваши, на вашей страничке, на вашей главной страничке, фотографии в спортивном костюме, в купальнике, а вы проводите коучинг для коучей, женских коучей, например, или вы ведете женщин. Как стать леди, королева и так далее, и на вашей фотографии на вашей страничке непонятные фотографии, то понятно, что вы не соответствуете. Поэтому первое, что нужно сделать, сделайте, пожалуйста, качественные фотографии, не пожадничайте. Сделайте такие фотографии, чтобы на главной страничке была видна вот, вот до сих пор голова, шея и немножко вот так вот груди. То есть, чтобы видно, видно было, что вы деловой человек, что вы думающий человек, что вы социально адаптированы и уважаете себя. Потому что от того, как вы упакованы, вот как как обложка, может, вы хороший специалист, может быть, вы хороший там какой-то э, человек, может быть, вы хороший, но в данном случае мы говорим об нашей бизнесовой странице, то постарайтесь, пожалуйста, чтобы главная страничка была светило о вас, говорила, что вы человек, за которым можно идти. Так, соответственно, вы выбираете фотостудию, идете, делаете качественные фотографии, или это не так много денег надо, заполняете в эту свою страничку еще несколько фотографий о вашей деятельности, возможно, о том, что подтверждает вашу работу с людьми, или вы, там где вы там еще, путешествия ваши. На этой страничке могут быть фотографии ваши личные, ваша семья, ваши дети, но это не должно преобладать. Никаких вечерних платьев, никаких коротких юбок. Друзья мои, ну, просто услышьте меня, что человек, который показывает, что на первой страничке она в, вечерном, в вечернем платье, с открытыми плечами, грудью, ну, какой то коуч. Да? поэтому это могут быть еще эти фотографии на мероприятиях, они могут быть где-то еще на нашей страничке, но на главной страничке должна быть фотография уверенной в себе или уверенного в себе человека, соответствующего социальному статусу, соответствующего социуму, как этот человек одет и как он выглядит. Не в маечке какой-нибудь там, да, не в футболочке, а вот просто оденьтесь. Иногда хочется сказать, ну, Люди, одевайтесь, да? Вот самое главное, что вам нужно сделать, это упаковать свою продающую страничку визуально. Потому что мета-сообщение – это то, кто вы есть на самом деле. Чем вы светите, нет первого, нет второго шанса для первого впечатления. Дальше мы будем говорить о том, как написать свои уникальные торговые предложения. Так, чтобы люди сразу поняли, кто вы и чем можете помочь. До связи!